шанс, шанс судьба, Ну а на этой сцене я хочу пригласить на эту сцену уже повзрослевшего человека, как он сам сказал. Итак, Сережка Николаевич. Эй, встречаем, друзья! Песенка уже известная, но моя, не всем далеко известная. Сейчас кому-то будет известная. Я — любовь. Я — любовь. А любовь не умирает, Хоть бывает и напьется. А бывает и гуляет Я любовь А любовь всегда сияет Потому мне и поется Потому что окрыляет Вы кричали с пеной бурта Ты не прав, изрыкая чудовище Боялись признаться своей антилавы Потому что любви потеряли мостик Сиду вы так прелестны, напряжно умны в тот момент, когда нужно себе разбираться А в душе все прекрасны и очень светлые Мне сказал это ангел, мог ли он ошибаться Я любовь Пьется, а бывает и гуляет Я любовь, а любовь всегда сияет Потому мне и поется, потому что окрыляет Жизнь у всех непростая, конечно, увы дает на дно или ввысь поднимает Но когда очень трудно, ведь видим все мы Редко кто помогает, в основном добивают С виду все так прелестны, напряжно умны В тот момент, когда к другу скорее бы примчаться Как оно оказалось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 Кто окрыляет Я любовь Благодарю. Шанс, ты здесь.